Всем добрый день! Хотела бы записать видеоотзыв по итогу прохождения первого модуля курса астрологии у Лидии Бойки. Меня зовут Мирушкина Анна, мне 36 лет, я живу в городе Владимире, я замужем, у меня есть прекрасная дочка. До вообще знакомства с астрологией я занималась, как у меня старше, большой стаж работы в бухгалтерии. Мне всегда это нравилось, и я думаю, что ну, я занимаюсь тем, что действительно это мо. Но с рождением ребенка, как всегда, у женщины меняются ее приоритеты, меняются ее стремление, познания. И я стала интересоваться астрологией. Вернее, меня с детства привлекали звезды, привлекало небо. Всегда это все было завораживало. И я к этому относилась не просто как к небесным телам, а действительно, что это какая-то глубина, что есть что-то большее. И я начала интересоваться. Сначала я пришла, конечно, в западную астрологию. И я даже консультировала и консультирую по формуле души. Вот. Но, конечно, итоги были хорошие, и отзывы у меня есть, но мне не хватало глубины. То есть какой-то вот глубины я чувствовала, что-то что, что вот должно быть более сакральное, что-то должно быть более глубокое. Я начала знакомство с ведической астрологией. С ведической астрологией, но проходила много разных семинаров, вебинаров. И я нахваталась действительно очень много страхов по этому поводу, по прохождению и знакомству с разными учителями. И в какой-то момент действительно меня это все напугало. Но по такому счастливому стечению обстоятельств я узнала именно о школе леди Бойко. Я вообще как познакомилась с водным уроком, и я сразу поняла, что это мой учитель, что я иду только к леди. И действительно, я не ошиблась. Это восторг, это такое удовлетворение всех твоих тех вопросов, тех твоих каких-то задач. Само обучение вообще построено таким образом, что оно, я не знаю, оно будет доступно любому. То есть... Кто-то, может быть, там целый день сидит, учит. У меня вот так не получалось. Я не идеальный ученик, так скажем. И, кстати, в такие моменты я вообще благодарна Лидии за то, что она мне помогала. Она не оставляла, она постоянно подбадривала. Она как бы заново-заново меня возвращала к этому. Все, все уроки в доступе, то есть можно проходить их когда угодно, то есть когда у вас есть время, когда у вас есть желание. Вы не привязаны к определенному времени, часам, дням. Это, так скажем, индивидуальное обучение, но оно настолько комфортное, настолько оно именно вот прям индивидуальное, постоянно была возможность взаимодействовать с Лидией. По вопросам по каким-то или, или действительно когда возникали какие-то сомнения все время это все лидер как и лучик солнца она сразу свой лучик пускала и сразу все страхи все сомнения все развеивалось и сразу все нас понятно сам в самом курсе очень много информации просто я бы сказала это несколько курсов в одном курсе Столько информации просто нереально на любые вопросы, на любые темы. Самое главное, есть просто мегаблог по астропрактике. Я такого не встречала ни одного учителя, ни одного преподавателя астрологии. Это действительно ты можешь уже на примерах этих астропрактик понимаешь больше, раскрываешь что-то в себе, Смотришь, как правильно связки, какие что Ну, настолько все это комфортно, настолько это все приятно, настолько это все такой такая подача, такая душа вложена, и настолько забота о нас обо всех об учениках, что даже Лидия сама нам сделала справочник. Это просто мега крутейший справочник. Таких, я не знаю, больше нет нигде, не знаю, Другие астрологи что-то подобное продают за большие деньги, а здесь это мега справочник, который все обновляется. У нас есть у учеников доступ, можно сказать вечный. Добавляются уроки, добавляются, опять же, обновляются эти справочники, добавляется астропрактика, и у нас ко всему есть доступ. Каждую минуту я могу с любым вопросом зайти и посмотреть, вспомнить где-то, где-то что-то посмотреть. Самое главное, что по итогам прохождения этого курса на данный момент ты понимаешь больше себя, ты понимаешь больше своих близких, ты вообще по-другому смотришь на всех людей. Если раньше у тебя были какие-то обиды, какие-то претензии, то ты теперь на каждого человека смотришь глазами такими, но ну, ты понимаешь, что это отдельный мир, каждый человек это ну, уникальный, неповторимый. Вообще астрология, именно астрология Лидии Бойко, она развеивает все страхи. Ты получаешь столько информации, столько знаний, что знания светлые, знания чистые, которые рассеивают эти страхи. Страхи от того, что ты не знаешь. И Лидия дают именно такие знания которые помогают нам познать себя, познать близких, познать вообще этот мир, как что устроено. И уже вот после этого точно не будет никаких страхов, будет понимание. А какое еще э, именно мне, так скажем, поразило то, что в курсе были уроки по осознанным переменам. Вы не представляете, это просто не знаю, заменяет несколько часов психотерапии. все так доступно, такие практики, так, такое очищение, получаешь сознание, трансформацию. Это просто, это не просто курс по астрологии, это курс по становлению себя, по, по пониманию себя, возвращению, так скажем, к себе, к себе настоящей, пониманию себя, такой, какой, какая это есть, понимание других, понимание вселенной, понимание мироздания всего. Я благодарна Лидии за эти знания, и я планирую и пойду и буду идти дальше с Лидией в ее школах астрологии, в других школах и дальше в другие блоки обучения. Я благодарна Лидии за эти знания, и я всех призываю познавать себя, а Лидия вам в этом поможет».